ПРЕВОСХОДНЫЕ КАЧЕСТВА БОГА То, что Моисей хорошо знал качество Бога, или ИГВГ, или Тетраграмматон, как вам удобно, свидетели Иегова называют Еговой. То, что Моисей хорошо знал качество Бога, помогало ему быть терпеливым с израильтянами. Подобным образом, если мы стремимся лучше узнать Тетраграмматон, то будем более милосердными к нашим братьям и сестрам. Такой призыв часто звучит со сцены свидетелей Егова. Но давайте рассмотрим качество Бога, которого называют тетраграмматоном. Какой на самом деле этот Бог в Библии? Милосердный и великодушный. Тетраграмматон должен был нежно заботиться о своих служителях, подобно тому, как любящие родители заботятся о своих детях. Но он с особой строгостью относился к своим служителям или рабам, поставил их в рамки и заставил соблюдать около шестисот правил для того, чтобы угодить ему. Такова истина из Библии. Медленный на гнев. Тетраграмматон должен был быть терпелив к своим служителям и не раздражаться, когда они ошибаются, и дать им время исправиться. Но он часто наказывал смертью своих служителей или рабов, израильтян, если они делали ошибки, поднесли не тот огонь к жертвеннику или дотронулись к ковчегу завета, чтобы подправить его, и так далее. Таких примеров в Библии очень много. Исполненный любящей доброты. Тетраграмматон должен был проявлять к своим служителям преданную любовь. Такая любовь должна была длиться вечно. Но он забыл о своих служителях, рабах, когда те попали в плен вавилонский, и больше никогда не вспоминал о них. Об этом уже свидетельствует и Библия, и история. Юноши и девушки, можете ли вы или желаете ли вы назвать подобного Бога, Егову, своим лучшим другом? Какие качества ты ценишь в друзьях? Скорее всего, преданность, доброту и щедрость. Наравне с некоторыми из этих качеств у тетраграмматона есть и другие. Гневливость, несдержанность неуравновешенность, неадекватность, жесткость, садизм. Он не слушает твои молитвы, он не помогает тебе в трудных ситуациях, он не прощает твои ошибки. Нет сомнений, тетраграмматон — ужасный друг. А как ты можешь не стать рабом или служителем тетраграмматона? Узнавая о нем через Библию. Учись не доверять сектантам, свидетелям Иеговы. Цени своих родных и близких людей и никогда не иди против семьи. Если ты подружишься с тетраграмматоном, он не станет тебе другом, а будет через секту выжимать из тебя все соки, всю твою молодость и силы.